Ага, вообще Апартмент номер, номер. Говорит, а что ты ведь снимал на камеру? Oh. Блин, как они надоели эти тачки? Когда бы это видео вы не видели... Ау, я, я Ау, нет! Так, ребята, мое самое любимое время. Просто подаешь тачки, забираешь деньги и свободен, какая красота, а? Yeah. Oh.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 We have the Streamline. I have his apartment number, phone number, in and name Martin. ID? Oh, maybe, maybe I can send to email. Uh-huh. Uh yeah, yeah. Uh, Evgenny, evg, e N II. Evny I, you can go. Thank you. Thank you, thank you. Все, ребят, нормально. Короче, просто здесь довольно далеко, где-то. Мне идти полчаса, я посмотрел. Полтора мили, это около трех километров. В общем, я долго буду идти. Поэтому сейчас чувак какой-то меня там на гольфкаре или на чем охранник его сейчас встретит. Видите, довольно серьезно у них тут все. То есть это закрытый поселок, где есть как частные дома обычные, как, так и апартменты, посмотрите. а Очуметь, круто, круто сделано все у них здесь. Только свои вообще могут сюда заехать. Охрана, видите, очень много охраны, разные въезды, Норч, я через Норч въезд въехал. Причем он сказал, ты, говорит, мог парк парковать машину здесь у нас. А вон и охрана уже стоит, меня ждет. Так, вот этот дом, внутрь что ли загнать? Наверное, внутрь загоню. Hello. Yes, how are you doing? Good, how are you? good, good, good. Короче, они мне сказали, что на будущее я могу припарковаться у них внутри. А вот этот охранник, молодой парень, очень внимательный. Не зря он охранником работает. Говорит, а что ты говорит, снимал на камеру? Это у вас такая работа? Я говорю, да, это company rules, говорю. Ну, я ему еще сказал, ну, в принципе как есть, я ему сказал, за исключением Ютуба не сказал, ему это знать не обязательно. Я ему сказал, что я эти видео сохраняю один месяц и после этого удаляю. Так и есть. Когда бы это видео вы не видели, все равно один месяц я все эти видео храню у себя на компьютере. После этого только удаляю. Почему один месяц? Один месяц на подачу жалобы, да, на открытие клейма, это называется в Америке. В случае, если у него есть какие-либо нарекания по моей работе, по доставке автомобиля, если, например, он увидел какие-то повреждения. У него есть один месяц на обращение в страховую компанию и на открытие клейма. Так, пожалуй, наверное, у него я там и развернусь, потому что здесь у меня возможности нет. Сейчас я попрошу его открыть мне ворота и развернуться внутри. Пока мы ехали, этот водитель расспросил меня, сколько я зарабатываю, сколько что стоит. В общем, очень-очень любопытные чуваки. Can I turn around. Can I turn around? Thank you. Какие машины перевожу Ну я как обычно не стал, знаете Ну я рассказал ему правду Сколько стоит автомобиль, он очень сильно удивлялся Но я сказал, что я обычный водитель Я говорю, я водитель, я не хозяин Знаете, чтобы не Завидовал сильно Но между тем, знаете, считать прибыль все умеют И все любят А сколько стоит трак, сколько стоит трейлер Этим вопросом не все задаются А это очень-очень большие деньги Обслуживание на это тоже нужны деньги, поэтому про это нужно не забывать. Ну вот и все. Действительно, здесь было бы безопасней. Бабка с дедом меня, конечно, немножечко сбили стопом. Ну да, ладно. Так, ребят, привез. Предпоследний автомобиль, потом Мерседес, доставляем и все. Чувака беднягу загонял. Сначала я ему сказал, что я припарковался на той улице. Он тупил, потом побежал туда, а я приехал сюда, его не заметил. Короче говоря, вон он бежит, немножечко заставил я его побегать. Но в принципе ему вроде бы можно побегать, ничего страшного. Алло. Oh. я. Oh, yeah. <laughs> Yeah, you. Так, ребята, кручу руль. Прикольно, да? А ну-ка назад. Он, камера 360, естественно. Ну офигеть, да? Супер удобно таким образом. Радиус разворота резко сокращается. Так, и где здесь у нас Мерседес? А вот он, Мерседес. Два кейс, Ребята, до дома 24 минуты. Отдаю машину и поехали домой. Кайф. Еще даже не стемнело. Спасибо. Mm -hmm. okay. thank you. Okay, okay. Thank you. Good night. Oh, good night. Короче, я привез из автосалона Mercedes в Чикаго, в автосалон Mercedes, ну, в Майами практически. И они, главное, знали. Я зашел, они говорят, да, да, есть EQS, да, машина? Я говорю, да. То есть, по всей видимости, просто здесь нашелся покупатель на этот автомобиль. И они оттуда этот автомобиль перегнали и этому покупателю его вручили. Наверное, так, что ли, это работает? Я не знаю. Но, в принципе, других вариантов-то особо и нет. Все, ребята, по-моему, этот рейс... Максимально короткий, у меня таких коротких рейсов еще не было Я выехал в среду, соответственно, четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник Пять дней, за пять дней я сделал раунд трип до Чикаго и обратно Видите, как бывает, но все зависит не только лишь от моей трудоспособности, да, едут я плюс-минус всегда одинаково, даже не от наличия автомобилей. Машины тоже всегда есть. Это зависит от того, насколько как бы, удобно эти автомобили будут расположены. Иногда ты около одного места берешь, два автомобиля или в одном месте два автомобиля. В этот раз в одном месте два автомобиля, конечно, не было, было по разным адресам, но не могу все, ребят, научиться столько лет блоги блоге свою веду, но ни на кого не отвлекаться. Я иду, записываю видео, и так люди смотрят, а я как-то на них немножко отвлекаюсь и сбиваюсь. Короче говоря, вот так получилось. Отлично! Наверное, пару деньков дома, три. Опять же, мне нужно так себе Рейс планирую, чтобы мне не оказаться на выходные в Чикаго и не зависнуть там даже день-два. Зачем мне терять их, если я могу это время побыть дома, заняться какими-то важными делами. Поэтому буду планировать так, чтобы я и успел и загрузиться, и выгрузиться. О, поворотнички работают. Какая красота. Все починили, все сделали. Надо еще помыть, ребят. Я его мыл, честно говоря, где-то 2-3 раза, может быть. Потому что, когда я в рейсе, у меня вообще нет времени. То есть нет свободы времени заехать на мойку, ждать очередь там обычно, очередь бывает. Потом ждать, пока помоют. Но это минимум 2 часа хотя бы нужно. У меня такого времени нет. Два часа я могу проехать и быть дома быстрее. Вот как сейчас. Ребят, всем привет! Новый рейс. Ну как новый? Я только вчера приехал домой успел отдохнуть, побриться успел, постричься даже не успел Диспетчер накидал, блин, машин куча говорит, надо забрать срочно, потому что машина хорошая, дорогая ну надо так надо, что заехал здесь недалеко Форт Лдердейл, буквально от меня там 20 минут завел трак, сейчас приеду, заберу машину одну, там еще, короче, блин, куча заказов, ребята, работы очень много сейчас что-то заберу и поеду домой отдыхать, денек-другой мне надо все равно отдохнуть, потому что тебя нифига, ребят, не делают никакие деньги счастливым. Ну как счастливым не делать. Как сказать, знаете, я так-то напрямую с этим выражением не согласен, потому что ну что все за деньги? Блин, хочешь лететь куда-нибудь? За деньги. Хочешь в больницу лечь? За деньги. Там массаж, удовольствие всякие разные. На машине покататься на хорошие. Тоже деньги, деньги, деньги, деньги. деньги. Везде деньги. Поэтому работать-то надо, но я к тому, что это как бы не приносит уже удовольствия. Если ты будешь работать, работать не видеть света белого. Наверное, вы смотрите сейчас думаете, блин, какого света белого Женя, ты работаешь в году три месяца полных, если? Кстати, я думаю, ну не три, конечно, но может быть шесть полных есть. Так что пойду-ка я все-таки поработаю немножечко. Завтра, послезавтра, да, смотрю, маленькая тачка класса. Ребят, вот этот континентал забираю. Он говорит, пожалуйста, очень аккуратнее, пожалуйста, пожалуйста. Ну а как? Я по-другому не умею. Ладно, аккуратней, так аккуратней, Как скажете? Ребят, приехал забрать вот такого крокодила Называется он Jeep Wrangler 98 -го года Отреставрированный, красивый И здесь же забираю еще Ferrari Два автомобиля, гружу в одном месте, отдаю в одном месте Очень удобно Какой-то странный чувак Да не блокируй, говорит, их, не блокируй их так Я вроде никого не заблокирую, выйдет Странно Блин, танк, конечно, высокий Удобно зацеплять его, понятно дело Но колеса, возможно, придется спускать, Потому что над ним в таком положении Я не уверен, что что-то поместится Вот эти еще фары мешают В принципе, как-нибудь как повернем Send me a copy. Yeah. I will do the lady. Up, okay? Yeah, we'll send them off. Lights right over there. <laughs> Put the lantern behind you. Flip the switch. Red one. Yeah. Pull something forward. That's So big. большой охренеть это машина more well, no, no, no, that's okay, okay. do you know what's the price? the price? yeah uh, 180 grand 180 000. 180? Yep. wow 1953, pretty rare they only made 530 of them wow well, yeah, you know, I don't know what? What do I do? Uh, uh, type uh, uh, my full name? name, yeah. Just my name? Yeah, just your name and sign. Okay. And sign so right here. With my finger? Yeah. So where are you from? From Russia. Yeah. Which city? Moscow? Or no? uh, yeah, Moscow. I've been there. Um, what's the name of the restaurant? Pushkin, Pushkin. Pushkin, yeah. It's a good restaurant. Yeah. Very expensive. <laughs> you know, they had good good wine there, good cigars. Okay. Thank you. Офигеть, машина. Окей. А, рекордер. Офигеть, ребят, дед такой приятный. Я никогда такую машину не видел. Офигеть, она огромная. Марокки с ней, конечно, много, сейчас придется. В общем, сейчас надо будет, знаете, что сделать? Выгнать прежде, какой там у нас автомобиль? Jeep Grand Cherokee, а после этого, блин, вот эту штуку им забыл отдать. Ну ладно, поехали. Смотрел в интернете на Гугле фотографии. Где-то здесь он меня ждет. Закидываю его и погнали. Погнали в Чикаго. Там меня тоже уже ждут автомобили, поэтому нужно поспешить. Вот тот мужичок меня, видимо, ждет. Yeah. <laughs> ребята закончил я погрузку в общем вот он Вранглер. мне его хотелось не просто загрузить а загрузить максимально вперед чтобы разгрузить соответственно колеса ну как обычно видите таким образом насколько мне получилось ближе загнать чтобы вся нагрузка шла на трак и у меня это получилось видите? и наверху тачка уместилась ровно стоит Фух, погнали разгружать теперь Да, да. Где Майами. Майами. Спасибо. спасибо. Погнали, ребят, следующую тачку доставлять. Так, ребята, приехал выгружать два автомобиля. Пранглер и Феррари вот здесь стоит. Что вам еще сказать? Ну, все нормально, в принципе, успеваю. 6:30 время, они до 6 работают, но удалось ими договориться, чтобы они меня встретили. Они меня ждут, поэтому отдаем. И сегодня уже отдыхаем. Все, две тачки достал. Завтра утром еще две скидываю, к сожалению, сегодня уже не успею, они закрылись. Музей, музей везу. Потом еще вот этот один радикал, который. После этого собирать едем в Чикаго. <музыка> так, ребята, всем привет, доброе утро. Дрон летает, а я пойду выгружать машины. Вон там где-то трон. Я сегодня с утра пораньше в 7 проснулся. Немножечко полетал, вам показал, что вокруг сам посмотрел. Но сейчас сложная работа. Мне нужно выгрузить три автомобиля. Кадиллак. Феррари. Ну, во-первых, это радиокал, вот этот, который стоит на жопе. Его нужно скинуть вниз. Ну, в общем, коптер будет снимать, а я буду работать. Сложно мне будет его сейчас отсюда выталкивать одному. Взял дощечки, чтобы она сильно далеко не укатилась. Рампу немножечко наискосок поставил, чтобы было удобнее. Главное, чтобы совсем не укатилась. И вот эту рампу тоже наискосок вроде как поставил, чтобы было проще толкать. Кстати, этот автомобиль известный, Радикал. Я привез другим людям вчера машину, они говорят, о, это Радикал у тебя, да? Я говорю, ну да, шарит, шарит. В общем, чтобы освободить те две, нужно выгрузить этот один. Не так-то это и сложно оказалось, ребят Сейчас теперь назад ее на первый этаж затолкаем И следующий, этот автомобиль уже выдается Пойдет, сильно далеко не буду закидывать Вот так вот наискосок поставлю Потому что потом выгружать, толкать тяжело будет Не факт, что мне кто-то будет помогать Я, кстати, попросил больше денег за эту машину У диспетчера, чтобы диспетчер попросил у брокера Потому что они нас не предупреждали, что машина не будет есть. Так что будем зарабатывать Надеюсь, что Феррари заведется а, -а. Вообще не хочет заводиться. Блин, как они надоели, эти тачки не заводящиеся. вытолкать, что ли, взять, попробовать. Маленький склон, поэтому, возможно, получится вытолкать. Получилось. Офигеть. Сейчас также столкнуть бы ее с рампы, а там уже пускай он сам как хочет так возится с ней. Так, у меня коптер-то там летает, я его вообще не вижу. Где он? Может, сел уже? Представляете, реально сел. Окей. Okay. Где он вообще? Дрон нуждается в посадке, написано. Не может сесть, бедолага. Ты где? Малой. Я его отсюда зап... А, вот он, елки-палки. Я его отсюда запускал, а он пришел домой. Молодец. Садись. Критически низкий заряд. Молодец, пришел домой. Вот это дает умный пацан. Ну что, ребят, ставим ставки. Заведется, нет? Лампочка горит уже неплохо. Тут и толкать её вряд ли получится. Не, вообще. <смех> Офигеть. Пытаюсь столкнуть, я ей пофигу. Ой, блин, как они мне надоели, эти не ездящие машины. впереди зима, ребята. А зимой, как вы понимаете, еще хуже ситуации будет. Но это вот только со старыми, блин, со старьем. Все, видать, замыкает там, аккумулятор сажает. Пойду jump стартер достану. Им подцеплю, я надеюсь, заведется. Нет, так сейчас чувак придет, помогать не будет. Вау, это неплохой сигнал. Некрасно. Да, елки-палки. Вау, молодец. Идем отсоединять аккумулятор теперь. А еще, ребят, здесь выхлопными газами очень воняет. Знаете почему? Потому что я заметил на видео на прошлом, когда я ее загружал, там не был соединен внизу выхлопной патрубок. То есть он где-то посередине, вот здесь, просто выходит вниз. Соответственно, газы поднимаются вверх. Okay. Yeah, this one okay. This one doesn't work. Doesn't start. It doesn't start? How'd you get this one out, probably. Just push it. Just pushed it? By yourself? Yeah. Mostly <laughs> a uh, key. Yeah, inside. On the seat. Oh yeah, I forget about people. <laughs> the button? Oh no! Ну? No? No. Oh, wow. Вау! <зыв> блин, просто забыл нажать на кнопочку. Нафиг я ее толкал. Ну, ладно, вроде бы не сильно тяжело было. Разминочку хотя бы с утра сделал. Физкультура полезна тоже. Thank you. Ой, oh, блин, что у меня там каша не убежала? Не, не убежал, окей, каша готовится Чеки получил, быстро завтракаем мы поехали А, еще надо на зарядку кинуть Кстати, я ковер, ребят, свой потерял Представляете, у меня здесь коврик был красивый Я его поставил сушиться, потому что пролил здесь воду Вот этот бачок, ну и в общем Забыл его снять, оттуда он у меня улетел Ладно, новый куплю, давайте завтракать, поехали